Друзья, всем привет! Сегодня, значит, речь пойдет у нас о гайковерте. На самом деле их много на рынке, очень полно электрических, пневматических и аккумуляторных. По сути, из всего этого дела многообразие можно выбрать абсолютно все, что вы хотите. Я для себя выбрал недорогой вариант, который, в принципе, меня устраивает. Я пользуюсь им третий год. Заявленная мощность у этого гайковерта составляет... Максимальная мощность, которую он крутит, это 400 ньютонов. Я думаю, что гораздо меньше, но в целом это не важно. Мне важно, чтобы он откручивал все гайки на квадроцикле. И в этом я вам могу сказать абсолютно точно, он это все крутит. Для того, чтобы вы убедились, я буду показывать ее закрученные гайки с помощью инструмента. Выставлю как раз то количество ньютонов на метр, которое заявлено производителем по тех или иных гаек. Поэтому, в целом, что могу сказать. Просто посмотрите это видео до конца. Поставьте лайк, если вам это понравилось. есть какие-то у вас вопросы или комментарии. По всему этому не стесняйтесь, высказывайте, пишите. В целом, вот такой гайковерт. R18iW3. Или I. В целом, что еще можно сказать. Made in PRC. Вот такой вот у него аккумулятор. То есть это 2 18 вольт. Ну, в целом, вот такой вот буду показывать, чтобы дальше, в принципе, можно было оценить, насколько он подходит. Погнали! Итак, проверяемый значит, затяжку ступичной гайки. Там у нас указано по мануалу 205. Плюс-минус 15 ньютонов. Ну, у меня выставлено 196. Ну, соответственно, пробуем. Проверяем, насколько затянуто. Все, дважды проверим. Соответственно, чайного нагороверки. Коверте третью скорость и... Ой -ой. вот собственно говоря ступичная гаечка у нас открутилась очень удобно поэтому в этом плане нет проблем крутить с ним